А вот и. Ой, ё! А ч сразу? А ч сразу-то стрелять начали? Вс. Батька этого бизнеса я, короче. Вс мимо. Вс мимо. Окей. Ладно. Короче. Ч сказала? Ой. я я я <свист> я не ту хотел ударить. Ладно, от тебя, по, об тебя погреться. Знаешь, Тревер, я бы об бомжа не стал греться, если честно. <свист> Ты смотри, как они стараются. Да ладно, там баба сосед, что <свист> Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA FIBE в 5 это по-английски, короче, и а, мы закончили надо вспомнить, на чем мы с вами закончили, мы закончили, по-моему, гоняли тачки, да? Мы гоняли тачки, вот. И вы в комментах писали, короче, что у меня есть бизнес и стоит сгонять, посмотреть, что у нас, может, там бабло какие-то накопились. Вот. Так что этим мы сейчас и займемся. Пушку убери, а слышь? А, ага. Спасибо. Спасибо, родной. Так, тачки моей поблизости не видно, или вон она стоит? Наверное, вон она стоит, или это не моя тачка? Ну, ладно. Какая, какая разница, какая то тачка? Моя это не моя, будет моя. Будет моя. Вот. А, съездим, значит, посмотрим бизнес свой, как он там поживает. Потом... Приобретение на компанию, у которых есть нерешение проблем, отмечено, силам П. Опа, нерешенные не... На нас снова напали, они хотят тут все разрушить. О. О. А вот это другое дело. Я как раз собирался только туда ехать. Сейчас мы с вами как раз и разберемся. Кто там, на кого напал, что там хотят, короче, от нашей э -э свалки. Вот, так вот. Сначала мы, короче, съездим на свалку Сейчас разберемся с делами, потом... Потом пойдем посмотрим, что у нас у Тревора Иди, иди ты лесом Иди лесом, у меня дела важнейшие, у меня бизнес хотят отобрать Меня напали на мой бизнес Так что мне не до тебя Мне не до спасения Так бы, если бы я был не занят, я бы... Конечно же бы я тебя спас или там чё там ты просишь там? Помочь там просто. Так. А вот и... Ой, ё. А чё сразу? А чё сразу-то стрелять начали? А чё сразу-то стрелять-то начали? йоу йо йоу йо йо йоу йоу йо йо йо. Так. Ара? Сам ты Ара. Лежать. Ты чё удумали? Девяностые, что ли, вспомнили? Пришли тут. Все. Батька этого бизнеса я, короче. Так что вам... Вам не светит ничего. Понятно, да? Понятно, да? Вы с Макс Фейном связались, так что... Выгляни. В окошко получишь в лукошко. Ой-ё! Подмога, подмога, мать... А чё ты пистолет-то убрал? Майкл. Так, готово. Э -э да блин, я всю дверь, короче, обстрелял. Чувака, не попал. <сiffe> <сiffe> Все мимо. Все мимо. Окей, ладно. А, скажите, что бизнес отобрали, да? Твою мать. Твою мать. Минус пять косарей. Охеренно. И чё? И чё? Бизнес все? У нас напали. Все, отобрали бизнес? А нет, смотри. Пока стоит на месте. Пока вроде моё. Короче... что сказала? Ой! Я не ту хотел ударить. <звук> Ладно. Плохие новости. Они забрали весь металлолом и всю наличку. Месяц будет плохой у Эсли. Понятно. Месяц будет плохой, так что у Эсли. Значит, короче, облом у нас. Облом с... Наличкой, которую я хотел забрать Смысла ехать туда нет Смысла туда ехать нет Так что не поедем Так что не поедем Во. Так что не поедем Возьмем, короче э, Так, блин, на, на Тревора Я что-то за это время уже забыл управление вообще Короче, берем Тревора Но чё, дол долго, дол долго, долго, долго ты думать будешь? Долго ты думать будешь или нет? Короче, я попытался. Я попытался спасти бизнес, но, увы и ах. Я просто хочу more. от тебя, по об тебя погреться. Знаешь, Тревор, я бы о бомжа не стал греться, если честно. Вот. Так, а чё ты на своей колымаге? Вон там через дорогу стоит хорошая таш ташила, ташила, чего? Война там с кем-то, короче, сохранение. Окей. Ташила хорошая стоит. Так, у меня три сообщухи. Загляни к нам, короче, нет. Амуниция нет, и это нет. Короче, фигня, все. Все, фигня. Все, фигня, погнали дальше. Так, окей. У Тревора одно задание. Одно задание и это у нас кто? Это у нас Дэвин. А, наверное, снова угонять машины. Ну, поугоняем, чё? Чё нет-то? Я думаю, да. Чё нет-то? Угонять машины мы умеем. Особенно если будем сейчас в паре с Франклином, значит, мы дело сделаем как нужно. Как, мать его, нужно Ну, я думаю, в следующий раз Когда будет нападать на нашу свалку Короче, я думаю э Мы дадим отпор Мы дадим отпор, потому что Ну, э я просто за это время Как бы, переп ну, блин Забыл управление И перепутал, короче, кнопки Вместо того, что Чтобы так, окей. Вместо того, чтобы спецспособность выбрать, я, короче, убрал оружие. Так, и что я сюда приехал? А, полицейский департамент Лос-Антос. Окей. Шу -шу. Чего, блин? <с -шу> что это было сейчас? Так, подойдите к стойке в полицейском участке. Окей. окей на да. На... Меня послал Девин Уэстон. А, да, вертолетная площадка на крыше. А, добери... Да ладно, на вертолете летать? Ну нет. Так, вертолетная площадка здесь? А, здесь амуниция, да? Ну ладно. Ладно, так где тут у нас тут? Опа, броник. Опа, спасибо, чуваки. Спасибо. Так, а вертолетная площадка здесь, да, наверное? Да, вот, лестница наверх. Блин, вертоле... на вертолете летать это пипец опять. Хоть Тревор и Ас в этом деле, но я... Я... Снова буду считать, короче, небоскребы. Я вас жду. Тогда залезайте. А, я вас жду? Когда залезайте. Так, окей. Залезать? А, ну да, двигаем. Включи сканер, он ведь и берет право, право нового образца, так? Когда загрузится, э, полетишь туда, куда, что-то там. Так, загружается. Используй дозчик, чтобы управлять камерой и, увлечи, и увеличением. Она сможет опознавать пешеходов, которых есть водительские права с э, 2012 года. Если навести на них камеру, сканер свяжется с базой данных и загрузит их досье. Неплохо, летим к моему приятелю. А, вы собираетесь материал для фильма или сериала? Вы сценарист, да? М не совсем. Значит, актер, по запаху похоже, что вы пыта пытаетесь вжиться в роль. Слушай, приятный, признаюсь честно, я не актер и не писатель, и не крупная шишка. Я преступник, а твой босс как бы продал мне тебя. Продал меня? Боюсь, что да, как скотину. Ну вот с этим разобрались, теперь запомним. Мы ищем очень дорогой автомобиль Так, очень дорогой автомобиль а, потом, что, будем... что будет потом? Что потом? Осторожно, спойлер Потом мы устраним свидетели. Упс Так, а, вон туда надо, да? Далековато Очень далеко Мне не просканировать, да? Я, короче, пропустил за этих диалогов все управление, короче, что Так, увеличивайте и уменьшайте изображение с помощью... Так, я уже увеличил, нет? Right. О, вон, right. чувак. Так, There так, вот он. Uh, так, удерживайте, чтобы провести сканирование. А, вот сканирование, Хорошо. Франклин Клинтон. Экзибиционизм. Экзибиционизм? Что за дела, Франклин? Да фигня. У меня штаны чуть ниже жопы просели. А полиция нашему брату любую мелочь готова припаять. Хочешь, чтобы я обсудил эту тему с представителя полиции Лос-Антоса, который сидит рядом со мной? Просто лети на Хавик. Нужный там нам чувак там. Я двину следом. Ты все слышал, Хавик. Куда только скажете. Так, просканируйте все цели в Хавике. Окей. Так что что, арестовал моего афро друга за мелкое там? Меня тошнит от полиции Лос-Антоса Я тут ни при чем Ну, не все в департаменте ангела, но обвинение в расизме Будешь заливать выброшу на трассу У нас есть программа помощи и квоты для меньшеств, Ага, которая твоя дубинка раздает Я, пожалуй... Не надо. Вы многого добились за последние 20 лет. <rule sleepy> Тебе повезло, что я не могу управлять вертолетом и камерой одновременно. Так, окей. Три цели. Три цели. Так, фрагмент прием. Мы заняли позицию рядом с Хавик-авеню Как зовут подозреваемого? Чувака зовут Чет Маллиган. Понял? Чет Маллиган, ясно. Так, окей. Чет Малиган. В ней недосягаемости. А? Так, сканирование. Ну, это по-любому не чет Малиган. 97 страус за превышение скорости. Нет, это не то. Так, ладно. Два мужика будет на крыше. Под ними женщина в бикини. Но она точно нет. Она точно нет. Кэти Лоден, уклонение от упла уплаты налогов Так, окей Грейдхаус Хаус, праздношатание праздно Праздношатание? Что это такое? Ларри Лоден, уклонение от уплаты налогов Окей а, Поздравляю, в окрестности нет Окей Ладно, ладно, уже он в паре кварталах Квостока Понял о, охренеть, сколько еще там Смотри, сколько еще тут надо Сканировать, так, ладно, я вижу вот этого чувака Давай-ка А, Джулио Фабри за сопротивление при аресте Окей Ты смотри, как они стараются Да ладно, на баба сосед что ли Спонтанный миниер <с> Так, проституция да, иди сюда. Ух ты, ж, мать твою. Чуваки, там убийство произошло. Там убийство произошло, чуваки. Смотри, смотри, потащил. Я, я все вижу, я, я тебя заснял. Ты же хочешь быть моим суртенером, а вместо этого убиваешь клиентов. Шлюка, остынь, а то получишь. Я делаю все, что могу им просто им <реш> так ладно давай-ка вот этого отдыхает иллюзион Льюсенста... старт экзобиционизм о Франклин, твой дружбан. так ладно а... ты кто здесь управление трасс не в трезвом виде окей так а вы кто ну разве не милашки? Наконец-то мы видели нормальных здоровых людей в этом ужасном городе Нормальных здоровых людей Конечно Нарушение общественного порядка Корилла Перл Так, ты кто у нас? Чед Малиган, превышение скорости Во, это тот, кто нам нужен Франкл, прием, подозреваемый, опознан, повторяю Видим Чеда Малигана. Транспорта поблизости нет Отлично, супер, ищем его гараж, держи его в поле зрения и будь внимательным Понял Проследить за Чедом Маллигнум и знать, где он припарковал машину Так, а он будет разговаривать, нет? Не, он молча идет, короче Прось дороги кусок мяса Успокой своего пса, говнюк Полегче, приятель, у него больная психика Ну вот, ты его расстроил, отлично! Так... Блин, с поля зрения! Подозреваем, скрылся! Возможно, придется скинуть пилота, чтобы выкурить его! Стойте, погодите, сейчас он выйдет из того здания! О, хорошо! А у него что, пушка? А, нет, мне показалось, пушка у него в руке, короче! Подозреваемый и идет пешком! Так, вижу вертолет, я уже близко. С добрым утром. Пошел в жопу. <laughs> так, наверное, вот отсюда сейчас выйдет. Окей. Видал, как я все предугадываю его шаги просто, просто предугадываю его шаги. А вот и э, тачка. он остановился, пока уже открывает небольшой гараж. Отлично, сейчас возьму машину. Эй, козел. Ой, черт, черт, сука. Держать в поле, поле зрения Ни хрена себе точила. ты смотри какая тачка ты Смотри какая тачка И давать инструкцию Так, ладно, за ним следим Следим за ним Главное не упустить тебе Тачка, смотри какая, да? Просто э э ретро Ретро точила. Ты смотри там, не поцарапай мне ее, а? Знаешь, такая вот, типа, из, из мафии, да, типа Блин, он свалил Я его не вижу, а вот, вижу Фрэнкен, давай догоняй, ты же стрит рейсер. Включи свою суперспособность Эк? я его вижу Я его вижу О, вижу, вижу Какой шустрый да, короче, опа Опа, вот так вот делать. А где Франклин-то, -мо? Я вижу только подозреваемого, а Франклина не вижу. Че у этого мудака? Что у этого мудака не так? О, Франклин, да ладно, ты появился в поле зрения. Давай там, не врезайся, окей? Ты же не я, ты же водила. все все все смотри-смотри-смотри. Он сейчас либо впилится куда-нибудь, либо остановится. Я, я, я, я, я так думаю, наверное, скорее всего. Да Фрэнклин опять с поля зрения пропал. Во, во. Ёкало Франклин, Франкен, ты чё? Так, он поехал э -э, на парковку. Побзрел был замечен в многоэтажного гаража, предлагая наземным группам посмотреть здание. Приятель, сбрось высоту, чтобы я мог заглянуть в здание. А он сейчас, наверное, на крышу выйдет. Мне так кажется, почему-то. Либо он там тачку заныкнул. Аккуратней. От этой камеры меня укачивает. Когда меня точните, я страшно злюсь. Извините, я постараюсь не так сильно. Ладно, надо уменьшить На выходах никого, подозреваем внутри здания Не вижу его Пилот, помогай, где он? Если думаете, что поможет включить тепловизор Тепловизор? Вот он Так, это может пригодиться Эй, ты меня видишь? Чувак, я в центре гаража Кади, я же только что вот нашел Вон он сидит, вот он, нет? Это же он, нет? Я же ск а сканировать-то я не могу, что ли? Вылечить изображение Франклина И как видишь, другие источники тепла Так, наведите на камеру тепла, возможно, чет в э, взятие Вижу, парни стоят у машины в самом центре Давай посмотрим, чем он тут занимается Эй, это же не сраный мудак Вот из-за таких везде сущих уродов как ты стоянки воняют Так, вот этого проверь Мужик в машине справа от тебя, похоже, говорит по телефону Вот сука, братан, может он федерал? Он звонит что это не он Надеюсь, это... Так, ладно, давай-ка вот этого может он вышел из машины? По Дель, Дель Перо, человек рядом с машиной Сейчас гляну hey, have... Нет, Не, это не он Тут мужик машину a... чинит Так, ладно, значит Значит, значит вот это По идее он сидит в машине Должен сидеть По идее в машине он должен сидеть be Надеюсь это тот, кто нам нужен а вот и наш мудак, спасибо тебе, Тревор Филлипс. Все, не свалил не от машины. Все, ушел, ушел, ушел, ушел. Во, во, во, во. На, держи. Поздравляю мертв. Отличная работа. Так, он не мертв, я его просто глушил. Все, я поехал. Так. Мистер Клинтон. Мистер Клинтон? Вы, Молли, да? У меня для вас машина. Z-Type? Мистер Уэстон будет рад, что вы нас застали. Он хотел с вами поговорить перед отъездом. Мы едем его личный ангар в аэропорту лос сантоса я передам, чтобы вас ждали в ворот. Ладно. Так, едем в аэропорт. Едем в аэропорт. Так, едем в аэропорт. Машину надо, наверное, не царапать. Не ломать, не царапать. Хотя мы тогда в прошлый раз приехали и было пофиг, да, по-моему. Машины были немного побиты, нифига ее носит. Блин, такое э, непривычное управление, скажу, у этой машины. Она как-то поворачивает странно. Прям, прям как-то странно, реально поворачивает. Ну, смотри, такая вообще, да, прикольная Необычная Необычная точила. Окей, okay, короче, нас ждут в аэропорту Надо успеть, пока тот не улетел Но я думаю, он не улетит, пока не увидит тачку Он же ее так хотел, так хотел, короче И поэтому, я думаю, он дождется Ну и в принципе, на такой тачке, блин, ехать это вообще быстро мы сейчас долетим как, как не знаю Как до магазина вышел Ну слушай Так в принципе прикольная машина Но такую я бы себе не купил Потому что Ну не знаю Я уже говорил э, То что мне нравится больше э, Эти Монстр кары знаешь Так погоди Куда мне Ёпта Твою-то мать Смотри, какую то мне кляксу поставил сзади Ублюдок Если бы я не спешил, я бы тебя урыл Так что живи пока, тебе повезло а, У тебя второй день рождения, короче О, а я здесь гонял Я здесь гонку выиграл, кстати Я помню эти места Твою мать, таксисты, куда прешь? Так, поворот сюда. Блин, настроили вот круговых дорог. А что-то меня опять нос-то чешется. Как не в GTA, так нос чешется. Сейчас как скажу, типа, ты попил тачку, а она мне нахрен. В смысле, кусты? <соединяя> Сложно вести, когда ты на меня смотришь Окей okay. Мы почти приехали Почти приехали Так, сказали, а ворота нам откроют Окей okay. Открывай, меня ждут hey, У меня Дэвид назначена Weston встреча с Дэвидом Уэстоном Ангар мистеровый сын находится слева Давай, давай, открывай Че за пиписька-то держишься не сын, кушу Окей, так Ангар, ангар Вот это, да? Ну, здорово, ребят Эй, вот она Ха-ха Знаешь, если бы эта красатка. Я бы нарушил свое правило 20 или меньше Лично я их просто вводить буду Эй, скажи мне, ты знаешь, сколько вообще таких тачек сделаю? Эй, хрит Нет, не десяток Ровно 10 а, клево, чувак. Ты значит, один из тех кого-то такая. Слушай, хотел бы однажды ездить на такой тачке? Реально? На такой или именно на? на этой? Ну, а, что ты-то ты -то в точку. Круто, знаешь что? Ты ведь не такой, как эти э, твои седые пенсионеры. Ты четкий парень. Слушай, чувак, я просто хочу получить плабло за свои услуги. Не волнуйся, я буду тебе деньги. А вот сейчас один жизненный урок. Брат, тебе нужно наконец открыть глаза и врубиться в ситуацию Сейчас? Я твой шанс Я стабильность Быстрые тачки, классные минеты Весь мир к твоим, к твоим условиям А эти два урода? А, брат, они это просто олицетворение несчастья Будто выше из строя ядерный реактор А ты стоишь рядом и поглощаешь мощную дозу радиации Размысли об этом Сделай выбор, пока не поздно Ладно, чувак, так и сделаю Пока не поздно Yeah, yeah. Да, да Бери первую попавшую в тачку и уезжай Так, первую Доберись до выхода из аэропорт. Первую попавшую в тачку Годи, Какие здесь? Здесь есть э, вот такая Это как у Майкла, да? Потом есть э, Как у Майкла И есть как у Майкла <laughs> Да, первый попавшийся говорит Ну спасибо, ладно, у это хоть цвет поинтереснее Поехали. <смех> Там вертушка села Кстати, смотри, да? Смотри, какой Боинг Интересно, на этом Боинге можно летать? Ой! Ну, ничего, ладно Я это Босс потом заплатит Черный вертолет Окей черный вертолет окей а, мы ты мой должник парень мартину мадрасу нужна помощь он просил тебя я еще тревера подтянул не благодарить теперь надо заехать к мартину на ранчо чё на ранчо у сенера Роуд. более жесткую гон гонку ваша встреча с Давидом мысль на новом проекте так ребята Глаза на глаз. Барри. Офигеть, я тут пропустил, короче. Офигеть. Пропустил сколько сообщений, да? Так, вот здесь. Поступления всякие. Окей. Ладно, допустим. А, допустим. У Майкл у меня, кстати, появилось одно еще одно. Задание. По-моему... А, погоди. По-моему... Психолог же, да, что звонил или писал. Типа говорил, поболтать с ним надо. Как же мне хреново. Ну-ка дай-ка. Так. Мы давно не беседовали. Вот, да. Мы давно не беседовали, Майкл. Я беспокоюсь о вашем на здоровье. Так как насчет сеанса по телефону? Давай попробуем. Hello. Доктор Исая, привет, здравствуйте, привет, hey, док, это я. Майкл, как ваши дела? Плохо, док, очень плохо. Понимаю, за прошедшие годы мы не раз обсуждали то, что негативные поступки вызывают негативные мысли и наоборот. Ваша традиционная <связанная> низкая самооценка в сочетании с комплексами сексуального характера, отчаянными поисками простых ответов с исключительным нарциссизмом, все это приводит к тому, что пока вы летаете в лагах, мир расставляет капканы у вас под ногами. А что именно случилось? Знаете, док, после ваших слов, мне кажется, что у меня чертовски, мало Ты шансов. У вас снова были приступы отреагирования, Майкл? Майкл? У меня Майкл. все было непросто, док. So а как насчет проблем? Okay. Док, все плохо. Я принимаю плохие решения, док, за которые расплачиваются другие. Семья меня бросила, они даже не отвечают на звонки. Но, Но я познакомился с одним парнем. Возможно, вы о нем Я слышали. Не Соломон Ричардс из Ричардс, Ричардс Маджестик. Мы с ним вместе работаем, снимаем фильмы. Может, вы в это появиться? Можете можете Я кинопродюсер. Раз, что ваши дела не налаживаются, но... Вам не нужно, нужно искать одобрение на стороне. стороне. Самооценка – это не, не нагрудный знак. И Она рождается в вашем сознании. Были, в сознании. были еще вспышки насилия, Майкл? Я был плохим парнем, Дон. Знаете, иногда все... Внезапно летит кувырком, ко всем чертям и Тогда у меня скрывает крышу Я начинаю и делать людям больно, а потом из-за этого угрызаюсь Я черт-псих Раскаяние, это хорошо, но лучше бы держать себя в руках контроль, и не допускать отреагирования а, Последовать совету? Ну давай, типа да Похоже, что я не до конца себя контролирую, док М -м, Майкл, а как насчет ваших сексуальных проблем? проблем Майкл? Well, У меня все хорошо, док. Не о чем рассказывать. Ни одного случая. Great, Майкл. Отлично, Майкл. Это That's настоящий прогресс. Видите, видите лечение, works, а, видите лечение, видите лечение работает, you know, когда вы стараетесь. Так что сами видите. Better. Сейчас мне как как бы лучше. Perfect, Не совсем хорошо, заметьте, но лучше. Терапия способна вам really пом помочь, Майкл, и вы должны быть довольны тем, чем занимаетесь Но, пожалуй, на сегодня достаточно Да, и вот еще что Телефонные сеансы дороже обычных, сами понимаете да уж, но они очень эффективны Надеюсь, скоро вас услышать Так, полторы э, тысячи, пипец Так, короче, вроде вы говорили то, что еще Майкл, э, ну, должен упоминать, типа... В беседе с доктором То, что происходило, то, что Типа до этого, знаешь, было То, что он делал, творил Короче, он, типа, это должен, должен поминать. Ну, в принципе, из этого разговора Я, как бы, не очень, ну, ничего Такого не услышал Да, он, типа, говорит, я вел там себя плохо и тп, Но он всегда это говорит ну, Ладно Окей, друзья, так а, Посмотрим, что у нас У нас кто там что там Какое-то задание у нас было. Нет? У Майкла. У Майкла-то, да? Одно. Одно задание. Погоди. У кого-то там на ранчо, короче, встретиться где-то с, с кем-то на ранчо. Но, в принципе... А, во. И на себе. Вот сюда. Вот сюда. Окей. Ладно. На ранчо мы поедем уже, наверное, в следующей серии. Вот. Эта серия подходит к концу.